Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стоймин, канал Добрый Гена. Буквально осталось несколько часов до наступления Нового Года, хотя уже Новый Год шагает по стране большими шагами. И я решил подвести итоги 2017 года, о том, что я сделал, что получилось, как получилось. Ну и также поделиться своими планами на будущее, на 2018 год. То, о чем я буду записывать видео. И не будем тянуть время. Поехали. Ну, как вы видите, я нахожусь в коридоре. И именно коридор я буквально закончил несколько дней назад, когда прикрутил последний плинтус, последний уголок. Уголки у меня, между прочим, не пластиковые, а деревянные. Я считаю, что это ну, более приятный Пластик вообще не очень сильно люблю. Но в будущем буду делать на будущий год декоративную решетку, чтобы... Ну, сделать единый такой стиль, закрыть котел, чтобы он в глаза не бросался, вот этих труб не видно было и так далее. Здесь я зашил полностью потолок, видео не записывал, так как считаю, что видео достаточно много. Зашивал стены гипсокартона, собрал полностью щитовую, у меня три фазы. Наконец-то я добился, мне подвели три фазы, и это, также все это делал все своими руками. А дальше, вот стою на лестнице, лестница также сделана буквально недавно, единственное, еще не успел покрыть, э, зашпаклевать ее, вышкурить и покрыть, хотя уже все так же материалы все это есть, у меня здесь не видно, ну вот отсюда, если только подойти, будет видно, что у меня здесь есть еще тоже подсветка ночная, что можно ночью вообще выключить весь свет такая вот тоже есть. Следовательно, лестницы также будут записывать видео, особенно если вы напишите, что покажи как ты работаешь с деревом, то конечно я с удовольствием поделюсь. Также вот эти стены, все это не было, точнее это было, я все это убирал, вот, разделил кладовку на две части, здесь у меня такая маленькая кладовая, где у меня пылесос такой специальный, ну это для моей будущей мастерской столярной, которую я буду делать так, как я купил дачу, и на даче тоже пришлось много спелев деревьев и корчевых деревьев, тут у меня дальше стен, стена продолжается, здесь у меня кладовка она глубокая, туда вот уходит, там небольшие стеллажи огромные, трехметровые, в ширину там по 60 сантиметров 1,60, другой по-моему, 30 вот. давайте пройдем еще в туалет с ванной здесь, в принципе, было все практически сделано, единственное, не было потолка, так как мне необходимо было из будущей сауны протянуть вытяжку трубы и когда я их протянул летом, ну, летом, в теплое время года, то я смог уже зашить этот потолок, на будущее в 2018 году я буду заниматься сауной, а именно вот создавать пирог полностью, зашивать после чего обшивать вагонкой, делать стеллажи, где лежать финская печка уже, слава богу, купленная специально электрическая, на 4 на 4,5 киловатта ну там расстояние небольшой будет 2,40 высота и примерно 2 на 2 сауна Такая для двух человек это прям самое то и иметь свою сауну в танхаусе это круто Или, по крайней мере это для здоровья полезно так давайте дальше пойдем можно обратить внимание сразу на стол что стол деревянный с выработкой хотя первоначально он был вот такой вот это икеевский стол был Я его, он не надоел я его полностью весь зашкурил. Сделал такую выработку. И если вам интересно, как это я делал, то я буду также делать стулья. Мне нравится вообще цвет дерева. Но вообще все, что натуральное, все, что нас окружает в природе, оно не может не нравиться. Да? Автоматически глазу это приятно следовательно. В дальнейшем я буду делать также стулья. И кому интересно будет, пишите. Также запишу видео также вот столешница кухни самой вообще год вот эту, эту кладку мы делали год назад у многих возникал вопрос а она там не что ничего не будет нет все пожалуйста смотрите вот она все единое, все красиво с ней ничего быть не может видео как я делал кладку также есть их причем несколько два видео вот, то есть следовательно столешницу я также буду делать деревянную под цвет стола под цвет ну там может быть немножко в тоне изменят ну, Похоже, но тон может чуть-чуть разный будет. А у меня постоянно будет с цветом а, лестницы. Именно. То есть это все тоже будет меняться. Что еще? А, ну вот у нас шлемы. Хочу ими поделиться. Это тоже новинки наши. А вот мы их приобрели. И а, хочу сделать анонс. Где-то в феврале месяц а, мы едем в Индию. И, следовательно, будет ряд видео о том, как в Индии отдыхать. Что там интересного, так что если у кого-то есть наперед вопросы, также можете писать, задавать. Ну и также вы сможете подчеркнуть много, когда я выложу видео. Шлемаки не простые. Это цвет карбона. Этот шлем мой. Он такой У него еще есть очки, что тоже очень удобно. Вот. У супруги очков нету, но у супруги шлем внутри более такой женственный, в плане того, что он такой беленький. Беленький кожа, замша, все такое очень приятное. Ну, совсем так же, с проветриванием. Стекла не царапаются, пластиковые специальные. В общем, крутой, крутые шлема, шлемаки. Вот, ладно, мы так оставим. вот это ставим. что еще? Ну, и в заключение, что, а, ну, часы тоже в этом году делал. Вот это делает под телевизор, был мы потом перекомот. И сейчас у меня здесь стоит таймак, на котором я как раз все монтирую видео, которое вы потом в дальнейшем видите. Это мой значок, значок YouTube, который также видели, как я его делал. Он бетонный, это дерево обожженное. Ну, вот, который всегда говорит мне о том, что у тебя есть подписчик, у тебя есть люди, которые тебя любят, ценят, и ты родник должен работать. Английский язык. Из-за английского языка сейчас никуда, поэтому английский язык всегда приходится подтягивать, читать, изучать и так далее. Ну, в целом, как бы я говорю еще раз, семнадцатый год был достаточно плодотворный. Я хочу сказать, что он сложный, но плодотворный вот петуха, У нас два талисмана, один лежит вон там, можете посмотреть в коридоре. Ну и хотелось бы в заключении пожелать всем благополучия в будущем году любви. Чтобы все ваши цели, все ваши желания мечты, которые вы будете загадывать в 12 часов куранта или вообще в целом, которые, к чему вы стремитесь, чтобы все это у вас сбывалось. Это все возможно, достаточно просто, или точнее необходимо просто а, идти к этому и не сдаваться. Я надеюсь, что в будущем году вы также будете поддерживать меня. Ну и я также буду стремиться выпускать именно полезные видео. Ну, и Спасибо вам большое за то, что вы у меня есть, дорогие подписчики. Поздравляю вас с Новым Годом, с Годом Собаки. Ура! С Новым Годом!